Друзья, всем привет! Сегодня у нас речь пойдет об инструменте, который есть у каждого мастера и работе с ним. О молотке. И вот первая ситуация. Необходимо бить небольшие гвоздики и, само собой, иногда приходится по ним промахиваться, но зато попадать по пальцам, что не очень приятно, согласитесь. Так вот, предлагаю немного доработать простой молоток для удобства работы в таких случаях. Для этого делаем разметку на молотке. Фиксируем и болгаркой делаем надпил по разметке. Далее у края распила сначала накерниваем, а затем сверлим неглубокое отверстие. Затем берем маленький неодимовый магнитик и вклеиваем его в это отверстие. Сверлим такое же отверстие в середине прорези и также вклеиваем туда магнитик. Получился вот такой молоток с магнитным держателем гвоздя. Если что, есть такие заводские варианты, но можно просто и быстро сделать самому. Теперь пальцы будут целы, и если нужно будет наживить гвоздь высоко над собой, то можно пользоваться таким молотком. А если нужен такой держатель на пару гвоздей, то можно сделать еще проще, просто взять двухсторонний скотч, который приклеиваем к бойку молотка. Затем к этому скотчу приклеиваем гвоздик, и вот, можно его наживить на вытянутой руке. Только не говорите, зачем я забил гвоздь в пеноблочную стену, это я показал лишь для примера. Но продолжим работу с нашим молотком с магнитным держателем. Предлагаю добавить еще одну полезную фишку. Для этого понадобится вот такой неодимовый магнит с отверстием, который вкручиваем в торец ручки. Если такого магнита нет, то можно взять обычный и приклеить его, а не прикрутить. Теперь можно намагнитить несколько гвоздей и освободить руку. И вот у нас получился прокачанный молоток. Бывает такое, что надо забить гвоздь и не повредить поверхность, но не всегда это получается и на финишном материале получаются вот такие вмятинки. Так вот, чтобы этого избежать, можно просто наклеить на место прибивания гвоздя несколько слоев малярного скотча. Это смягчит удар и на поверхности финишного материала не будет ненужных мятин от молотка. Нашел я вот такой молоток у товарища, им он уже не пользовался, потому что ручка уж сильно ушатана, и как видим, тут пытались что-то сделать и накрутили в торец кучу саморезов, но он все равно слетал. Поэтому я предложил его восстановить и заменить ручку, а также насадить ее так, чтобы она не слетала. Причем я не буду использовать никаких клиньев. Смотрите за процессом и увидите, что получилось. Для начала выкручиваем все саморезы и снимаем молоток с ручки. Далее постараюсь его максимально очистить от ржавчины. Внутри попробовал вычистить гравером, а затем шкуркой. Ну а снаружи это делается очень просто. болгаркой с лепестковым диском. Далее необходимо примерить ручку, так как она толще входного отверстия, в молотке ее надо немного сточить у края. Для этого я использовал ту же болгарку, прикрепленную к столу с помощью струбцины. После этого берем обыкновенную резиновую перчатку и отрезаем кусок. Далее наматываем этот кусок резины на ручку в несколько слоев. Чтобы ручка легче входила в молоток, смазываем ее обычным мылом. Мыло быстро высыхает и перестает скользить, что не скажешь о, например, солидоле или масле. Ах да, чуть не забыл, другой конец молотка необходимо хорошо стянуть хомутом, чтобы при забивании ручка не потрескалась. Хомуты у меня маловаты, поэтому сделал из двух маленьких, а один большой. Далее забил молоток на ручку до упора. Срезаю лишнюю резину с ручки. Торчащую часть ручки спиливаю и зачищаю наждачкой. Теперь нужно определить длину ручки. Обычно ее измеряют так. Берут молоток в руку и кладут на предплечье. Затем сгибают руку и край ручки должен упереться в сгиб в локте. Как видим, ручка длинновата, но как понять, сколько нужно отпилить? Замеры таким способом сложно провести, поэтому я обычно пользуюсь другим способом. Берем ручку в руки и раздвигаем большие пальцы, как на видео. Край хвата как раз и будет искомый размер, который легко отметить и отпилить лишнее. Чтобы ручка меньше скользила в руках, я решил ее немного обжечь. Затем взял железную щетку и немного заброшировал ручку. Далее осталось придать вид молотку. Для этого я обклеил неокрашиваемые места малярной лентой и покрасил все в черный матовый цвет. После высыхания краски на молотке прошелся по ручке маслом. Друзья, вот такой молоточек получился. Ручка, кстати, отпилена как раз нужной длины. А на этом на сегодня все. Если вам понравилось такое видео, то ставьте лайки и пишите свои комментарии. Те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!